Здравствуйте! Хочу сделать козырек для дополнительного роста винограда по всей длине от столба до столба. Это даст дополнительный рост листьев и лос будет дополнительно закрывать розы винограда от палящего солнца. Приступаем к изготовлению заготовки козырька. Берем уголок номер 25 и его обрезаем по размеру. Так он выглядит, длина его 35 сантиметров. Потом его зачищаем от ржавчины и калина. Приступаем к разметке под отверстия для проволоки и будем просверливать их. Будем приступать к приварке уголка к месту. Но прежде чем приваривать, закрываем побеги лоз винограда от ожога. В данном случае я закрываю и сварочный аппарат, чтобы искры тоже от сварки не попали на него. Потому что калины горячие и будут прожигать листья, потом листья будут болеть. Начинаю, примеряем и начинаем прихватку. После приварки зачищаем место сварки и наносим грунтовку. Потом после грунтовочных работ еще раз окрашу белой краской. Так она будет пешнее и надежнее. После покрасочных работ ожидаем время высушки ее и приступаем к натягиванию проволоки. Проволоку берем изоляцией. Это трос обыкновенный, троечка диаметром, изоляции. Один конец привязываем, а другой конец будем здесь делать его на стяжку. Стяжка хорошая. Скручивается с сторон. Откусываем по размеру, какой нам надо длину. троса. Вот, Нижнее. Оставляем. Вот это такая стяжка. Хорошая стяжка. Будет натягивать тросик. И надо усилие прилагать, а натягивать она будет по резьбе. Закрепляем на проволоку ранее просверленное отверстие на уголке. Другой где крючок завязываем этот тросик. После завязки будем ее натягивать. Завязываем надежно. Я завязываю на 3, а то и на 4 узелка. Или в оплетке можно завязывать морским узором наподобие. приступаем стяжкой этой накручивать стягивать данный тросик до определенного натяжения всего чтобы не вело хорошо его с крышкой снял его и освобождается от сильного натяжения в зимний период времени удобно это стяжка, что не надо усилия физического прикладывать хорошего а натянул как нравится нам чтобы не было большого прогиба и нормально все так на 10 сантиметров беру номер 6 делаем осмотр где козырьки я поделал так везде понатянул уже проволоку и первый год это меня с козырьком потом отпишусь результате дополнительного прироста побегов, после как он влияет на наград и добавление соответственно будет больше листьев. Так у меня вылез работа проделана по устройству козырька. Сейчас покажу как выглядит карабин, стяжки, натяжение тросика. Видно хорошо вот этот карабинчик, стяжки, он стянут. мало будет еще подтянется, запас есть большой там. Да? А так выглядит мой небольшой виноградник. Длина пролета 8-10 метров. Желаю всем успеха в работе. Кому нравится, ставим лайк. Мне нравится. Ну что ж, значит, дизлайк. Пишите свои впечатления на страницах моих видео. Подписывайтесь на мой канал, будете первым в курсе всех моих событий. Всего доброго, до свидания.